Нет, я такого не Ну нахуй! Ты же ров! Пока ты ров! О, это здорово. Джибадо! О, я, New oh, guess <laughs> ah. oh. you no more <laughs> <laughs> you <Yeah. sighs> Ага. <laughs> О, ну, ну, Нет. Нет, Ты Что-нибудь <lit еще <explcussions> все в школе не все в шкоде не все в Calou de bar. Mazel I think I do. It's just mm -hmm. you yep, um, can. Чего? Я не хочу. Где Чуку, Может здесь <говор> <говор> <говор>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 Shadow mm -hmm. Massai! Norsh to Prenatsa! Mm -hmm. О, Шикаса! Капаномокитакала! Или же будет позже. И вот. Или I'm Медленно. Нет, медленно. Я не you